Угу. Легко тебе открывать дверочку? Нет, не легко. Сложно, да? Да, сложно. Или легко? Легко. А теперь закрой, опять открой. Что, тяжело? Нет. Не тяжело? Как тебе нравится дверь? А, открой чуть-чуть больше чуть-чуть больше открой угу. умничка вот да да вот так вот умничка закрывай закрылась да. закрылась ты хотел еще видео посниматься?